Приготовим королевский торт. Добавляем 3 яйца и хорошо перемешиваем. Яйца смешиваем с сахаром и хорошо взбиваем. Добавляем 5 ложек сметаны. Также добавляем одну чайную ложку соды, добавляем небольшими порциями муку и замешиваем жидкое тесто. Тесто делим на 4 части и в каждую часть добавляем разную начинку. Готовое тесто выливаем в форму и отправляем в духовку выпекаться до готовности при температуре 180 градусов. Каждый корж пропитываем сиропом. Я использовала воду и сахар. Делаем крем. Сливки смешиваем с вареной сгущенкой и хорошо взбиваем. Смазываем каждый кош нашим кремом. Сверху украшаем фруктами либо орехами. Отправляем наш торт пропитываться в холодильник на 5 часов. Всем приятного аппетита!